И я напоминаю, что сегодня у нас 30 декабря, завершающий 2021 год, мои хорошие. И мы сегодня хотим сказать, что девять с половиной месяцев как раз идет а, такой момент, когда Светлана у нас находится в автономном режиме проживания. У нее есть новые интересы, у нее, конечно же, все больше и больше она живет на эмоциях, на ощущениях. На кайфушках, которые она научается брать от жизни, выискивать, покупать, исследовать, и, я не знаю, изучать. И вот и сейчас мы встречаем Светлану Лаврову, друзья, под бурные аплодисменты. И с вопросами, конечно же, также будьте готовы. Светочка, добрый вечер. А, ага. О, да, а то мне показывала, что микрофон... Добрый вечер, всем спасибо за встречу, спасибо, что пригласили. С огромным удовольствием наш, э, наш последний эфир в этом году. Вот. И, конечно же, будут огромные поздравления в самом конце. Вот. И хотела бы ответить на первый из вопросов, если можно. Потому что его было, этого вопроса было этих вопросов было подобных больше всего. Но я раньше об этом никогда не задумывалась, потому что ну, сама, видимо, никогда не обращалась. Мне очень много задали вопросов, будем ли мы устраивать какой-то новогодний Новый год в нашей компании. Как бы новогодний там, это не ретрит, не марафон, а вот именно какое-то вот новогоднее мероприятие, чтобы справить Новый год в, в кругу единомышленников. Ну, ребят, я, если честно, об этом не... Не задумывалась, вот как-то так не получалось, но я думаю, что у нас есть год, чтобы все организовать к следующему году. Вот, и, конечно же, это будет здорово, потому что мы не непьющие, малоедящие, любящие много танцевать, двигаться, смеяться, и все, все, что связано с энергией, конечно, мне кажется, это будет клево, но в этот год немножечко не подготовились, потому что вот не ожидала я так. А следующий год, наверное, с огромным удовольствием это организуем. Веточка, а что тут готовится, дорогая? Мы можем запросто договориться, что школа автономии сбрасывает все свои поздравлялки у новогодней елки в момент боя курантов скидываем все свои пребывания, кто где будет находиться в этот момент, кто за праздничным столом, кто где-то действительно на улице, кто в каких-то интересных местах. Поэтому, конечно же, конечно же, друзья. Отправляйте все свои видео-аудио-поздравлялки личные с вашим присутствием. Конечно же, не надо нам пересылать тиктоковские поздравления. Конечно, <потому> будут <бывают> хорошие слова, друзья. Но, тем не менее, постарайтесь это от чистого своего из полного сердца и так далее, и тому подобное сделать. И, конечно же, все отправляем в чат школы автономии. Конечно же. Давай, Светочка, сделаем. Да, обязательно. И с завтрашнего дня запускаем э, мы э, флешмоб на Инстаграме на моей и на Рименной странице. И вы помечаете нас и помечаете себя, и мы тоже это сделаем обязательно. В одной фотографии мы показываем в шуточной форме все, что мы достигли за этот год. В одной? В одной. Это все Я делать? завтра с самого утра это а, фотографирую, выложу. И вы точно так же выкладываете, помечаете, и чтобы у нас этот флешмоб, он максимально запустился. И это, конечно же, сделаем и в Телеграме, и в Инстаграме. Давайте, давайте, ребята. У нас завтра целый день, целые сутки. У кого-то Новый год начнется раньше, у кого-то позже, потому что наш мир... Такой многообразный, и география велика. Отличное решение. Вот, все это спонтанно. Какая подготовка, Светуль, ты сама все делаешь спонтанно, замечательно. замечательно. Хорошо, Светочка, я сегодня слишком с хорошим интернетом, что боюсь его нарушить. Поэтому на правах ведущие попрошу тебя зачитать вопросы свету. Что там друзья пишут? А, зачитать вопросы с Ютуба, то есть мне уже а, поступают такие вопросы, куда покупать билет на ретрит в, в мае, в марте, в марте. В марте, марте. Вот, ребят, мы пока про март, давайте мы определимся в начале года. Да, куда? Вот, мы сейчас вам скажем, что в феврале, ну, это будет середина февраля, 14 февраля по 19 февраля будет детокс-марафон в Сочи. В каком отеле, мы вам скажем, к концу недели. Это будет как раз перед после Нового года, когда мы с вами уже всего самого вкусненького накушались, уже от этого от всего устали и хотим обратно вернуться в свое любимое легкое состояние. Это, конечно, будет вот этот детокс-марафон. И это будет как такая небольш, небольшая подготовочка к следующему нашему очень глубокому ретриту. Потому что еще, ребят, скажу, что следующий ретрит, который будет в мае, мы не всех туда будем брать. Скажу в марте. откровенно. В марте, Светочка, в марте в марте, май? да. В марте, О, ой, в, мар... март, в марте. После февраля март у нас идет, да, в марте. Да. В марте это будет такой глубокий ретрит с такими достаточно глубокими практиками. И чтобы люди четко понимали, куда они едут, для чего они едут, что их жизнь больше после этого ретрита никогда не станет прежней, я могу сказать абсолютно точно, что мы будем брать не всех. То есть у нас будет в любом случае предварительная какая-то хотя бы ну, такой... Опрос, конечно, это грубо звучит, но какая-то предварительная беседа у нас будет обязательно, и уже нескольких человек мы, я попросила, что, чтобы они подготовились, наверное, либо к следующему такому ретриту, либо чтобы еще немножечко, еще немножечко занялись собой, чтобы у них есть еще немножко своего свободного времени, где они могут посвятить сами себе но не все пока готовы к этому ретриту, он действительно будет достаточно глубокий, и мы четко понимаем, что мы берем огромную ответственность, в том числе и на себя, и ведя людей в те, в те состояния, в которых находимся мы. Поэтому детокс-марафон, да, мы всех ждем с огромным удовольствием. Вы можете там нас прощупать, что мы можем приблизительно, как вы будете чувствовать себя в нашей в нашем поле, в нашей атмосфере, с нашими какими-то практиками, с нашими рассуждениями, с нашими болталками. Там мы вообще с, с огромным удовольствием, сколько будет там людей, абсолютно не важно, потому что от количества человек мы выберем именно то место, чтобы мы поместились там абсолютно все. Поэтому там может быть и 50 человек, и 100 человек, это абсолютно не важно. А уже на вот это на глубинный марафон там уже будет будет такое чтобы вы ребята уже четко понимали что чтобы вы это не просто так посмотреть а вдруг а вдруг мне понравится а вдруг это мое чтобы вы уже четко понимали куда вы едете вот, да, ребята, это я хотела бы сказать про это а я хотела бы добавить что э, у нас будет объявлена э, стоимость этого детокса буквально в первые дни января, вот, и а, до 50 человек, мы надеемся, что, ну, по крайней мере, до 40 человек, а вместимость мест, которые мы сейчас, а, с которыми мы ведем переговоры, где мы узнаем от 30, и поэтому, во-первых, это будет интересное место, доступное к морю, это будет там, что мы будем все в одном пространстве, и будет очень комфортабельно и красиво. Вот, гвозди обязательно будут, побольше бы гвоздей, да, как бы, как говорят, гвоздем делать из этих людей крепче бы не было в мире гвоздей, да, как у Маяковского. Да-да-да, чтобы по два часа стояли. Можно? Можно, конечно. Первый раз я встала на гвозди на час пятьдесят. Ну, просто уже потому, что не было смысла стоять. И мы уже танцевали на гвоздях на нашем первом ретрите, друзья. И продолжим, конечно же. И вы почувствуете, что такое ледяные ванны. Да, конечно, море как раз будет еще достаточно хорошо. охлаждать, друзья. Вот. Спасибо огромное за ваши скажем, я считаю, что обоснованные комплименты, спасибо огромное, да, и мы действительно мы выбираем лучшие места, мы ведем переговоры, и на самом деле хочется, чтобы максимально-максимально вы получили отдых и расслабление, и хорошую-хорошую такую прокачку, хорошее очищение как тела, так и ума, друзья. Детокс, конечно, будет очень интересным, с элементами некоторыми мы не хотим сейчас раскрывать, все тайны. Ну а, а что мы говорим про а, мартовский, то там вообще будет просто перерождение, друзья. Будут, будут практики а, смерти. Я все-таки скажу, Света, прости меня, раскрываю. Хорошо. И, конечно же, после этого будет очень глубокое сознание, кто я есть на самом деле, для чего я в этом мире, что полезного я несу. И после этого будет тоже практика рождения, уникальнейшая. Мы как раз сейчас вот, собираем все, все опять в одну жемчужину, вот в одну, в одну, в одну такое ожерелье, чтобы можно было вас довести до полного переформатирования, перерождения, друзья. Поэтому будет интересно. Сеточка, что там у нас да, я спрос, из Ютуба от Марии зачитаю вопрос. Какая нужна подготовка и что с собой иметь? Какая задержка, пробежка в километрах, сколько сухих? Ребят, если мы говорим о детокс-марафоне, то там, в принципе, никакая подготовка не нужна. Там нужно ваше желание. А если мы говорим о мартовском, мартовском ретрите, то там тоже там не столько... Нужна даже подготовка, сколько нужно ваше четкое, ясное и осознанное намерение. Это самое главное. Потому что вы можете быть в практиках и год, и два, и 22 года, но вы не идете дальше не потому, что у вас практик мало, вы не идете дальше, потому что у вас именно голова, осознание ваше не подготовленное. Поэтому, если вы готовы, мы с огромным удовольствием с вами туда пройдем, вас, вам покажем то, где мы находимся на данном пути. Сколько там будет сухих дней, но, конечно же, там будет минимум три дня. Это минимум будет три дня, а, возможно, и больше. Там будем все равно смотреть по подготовке каждого, чтобы это было в огромном удовольствии, но не в аскезии. То есть мы через аскезу делать ничего не будем абсолютно. Вот, только через любовь и только через принятие. Полностью согласна с тем, что через принятие себя и через любовь к себе, потому что все начинается с любви к себе, и эти практики любви к себе как раз-таки будут приближать с каждым шагом вас, нас к самим себе настоящим. Потому что самое самое непростое, хочется сказать, это то, чтобы на самом деле перестать обманывать себя самих. Это самое непростое, что а, я делаю с собой, когда мы привыкли самообманом, где умы с интеллектом объединяются, и мы все время придумываем оправдания за какие-то делания или неделания. И вот здесь. Великое, скажем, как сказать, великое раз, разблокирование, да, разлог, раз, как там говорят, да, в этих айфонах, разлучить, разлучить надо. Так вот здесь тоже великая разблокировка самих себя, расколдовывание, я называю больше. Да, отлично. Так. Я сейчас хочу зачитать вопросы, возможно, в нашем чате здесь. Благодарю, благодарю, Илья. Благодарю тебя. Не останавливайся. Ну, все, вот. Илья. Теперь только кольцо и ретрит. Отлично, отлично. М можно, можно сначала ретрит, потом кольцо. Ребята, вот, вы знаете, сегодня я делала такие, скажем, дела, которые, собственно, не говорят на самом деле, но я хочу не столько похвастаться, сколько поделиться своим состоянием, когда я приготовила несколько подарков людям, которые живут отдельно, это мамочки моих друзей, которые находятся в других городах и даже странах. Вот. и знаете, какое я огромное удовольствие такое, знаете, вот это называется отдача. Вот, когда даже вот животному сделаешь, животное ничего не может сделать взамен, но вот эта благодарность, она считывается, и она энергия, энергия чувствуется. Так вот я буквально только в десятом часу пришла с очередного визита мамочки моего друга, и настолько вот это было общение, знаете, ни к чему не обязывающее и ничего не ожидающее, но оно настолько было наполненным, что я прям живу на этой энергии, вот прям живу, и на самом деле, друзья, давайте сегодня, завтра, вот эти сутки успеем сделать добрые дела, чтобы можно было, не ожидая ничего взамен, даже не говоря человеку, просто можно сделать так, что человек не будет знать, подумайте, подумайте, кто еще остались одинокие люди, возможно, вокруг вас, кто-то проживает а, в возрасте, либо еще люди, которые не могут о себе позаботиться, либо им вы можете сделать что-то, чтобы порадовать их. Жизнь так коротка, с другой стороны, да, чтобы успевать делать какие-то добрые дела, не ожидая взамен. Но все, я сказала. Да, ребята, я тоже все-таки вам хочу похвастаться, потому что я...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 Да, мега-мега новости. Это действительно дорогого стоит. И Михаил, которого, который живет в Португалии, если будете смотреть, будешь смотреть этот эфир, мы поддерживаем тебя и мы просто восторгаемся твоим героизмом, потому что ну, на самом деле иногда опускаются руки у меня, у самой подруга сейчас в состоянии перед химией и терапией и слава богу ей отложили на месяц эту химию и у нее сейчас тоже интересные процессы происходят она настолько структурировала свой день не знает какие продукты дают ей энергию и так далее в какое время и я сейчас ты помнишь это с которой ты работаешь с мариночкой да да, и, да, И у нее, у нее сейчас, ребят, я не знаю, на правах, наверное, ведущие скажу, что в ее жизнь пришла любовь и одноклассник, с которым они жили вроде бы всегда в одной местности, сейчас заботится, каждый день при что-то приносит, каждый день у них какие-то новые впечатления, эмоции, там просто, она говорит, почему я раньше не замечала его, почему? Я говорю, вот пришло время, называется, пришло время любить. <смех> вот, поэтому, ребят, любовь все исцеляет и поддержка, так как вот Светлана действительно уже, видите, она э, перестала быть учителем каким-то направляющим, она просто стала другом и у человека пошло доверие и вот, э, поддержка, это очень важно, ребят это очень-очень важно поэтому да будем ждать ждать эфиров с Михаилом, а светочка а он вышел и он питается скромно да, пищи какой питается у а. него только э, сырая пища очень скромная mm -hmm. либо просто соки но это совсем малоедение вот он как раз расскажет и про вес и про то как к нему э, пришли снова те ощущения, которых он давно не, не знал и не чувствовал, то есть он сейчас все-таки нашел то, то, от чего он получает удовольствием, это дайвинг, он мне сейчас скинул опять новые фотографии, нашли они новую пещеру какую-то, mm -hmm. вот, поэтому да, все, к нам приходит, ребят, к нам приходит то, что, от чего мы кайфуем внутри, мы настолько начинаем раскрываться, что оно как бы, как ниоткуда приходит, потому что мы просто созданы мы созданы из любви, мы созданы для любви. Я подтверждаю. Мы все созданы из одного и того же вещества под названием «Любовь, друзья». Да? И как раз на, на курсах, которые я провожу, я как раз постоянно говорю о том, знакомьтесь, это вы, это вы сами. Мы все созданы из любви, действительно, безусловно, без каких-либо условий, ни за что-то. Не, за, не потому что, а просто так, по праву своего рождения, друзья. Вот так. <с> спасибо, спасибо, Илюш. Вот. Ну что ж, у нас прекрасно прошли полчаса. Я заглядывала на YouTube, там от Марии были вопросы, которые ты зачитала. Есть ли сейчас еще что-либо, чтобы я не прерывалась? Есть очень много в этом в YouTube. Расскажите, пожалуйста, о гвоздях. Ну, гвозди у нас будут как минимум дво... двое немножечко разных. Ну, вот, что? я не знаю, Римочка, это тебе слово? А, да, а ты, ты третий еще не заказала? Нет, я не заказала. Я пока решила, что вот эти вот оставим, потому что я же с инструментом еще поеду. А, да, да, который... да, да. Вот. Да, потом мы его озвучим один сюрприз а, ну что я хочу сказать про гвозди гвозди это в первую очередь ваш момент здесь и сейчас друзья гвозди это как раз таки состояние без мысли состояние где вы можете наблюдать за своими ощущениями за, за тем, как а, вот это все происходит поднимается до вашего мозга и уже сигнализирует о том что надо вставать потому что Ум не любит тратить энергию, и поэтому всегда он будет сгонять вас и говорить, что очень больно, адово больно и так далее. Но самое главное здесь не на терпении, друзья, а на любви опять к себе, из любви к себе. Потому что до этого мы все ставим свое намерение. Каждый человек с каким-то намерением для себя, для пользы своей становится. И поэтому намерение должно быть настолько велико и грандиозно, чтобы вы понимали, что если вы готовы слышать нас как инструкторов, вы пройдете буквально две полторы минуты, может быть, три у кого-то, и это все как будто бы, знаете, рукой снимает и открывается сердце. Раскрытие сердца происходит очень быстро на гвоздях, и тогда вы начинаете танцевать на гвоздях, тогда вы начинаете уже ну, сотворять, я так скажу. И на самом деле неважно, какие гвозди будут, садху, не садху, подвижные, неподвижные, анатомические, не анатомические. Важен вот этот целостный подход к этому вопросу, для чего я становлюсь на гвозди. Не просто там, знаете, ну, достижение какое-то сделать, сделать фотографии либо видео. А это то, с чем я хочу поработать, что я хочу в себе увидеть и с помощью инструкторов, с помощью нас а, почувствовать по-другому. Вы будете чувствовать состояние, расстояние между гвоздями, вы будете чувствовать вот эту поверхность, как воздух гуляет между гвоздями а, вот в стопах у вас. И ваше доверие очень велико. Те, кто доверился у нас, танцевали на гвоздях. Одна из них, Леночка, я думаю, что если она смотрит эфиры наши, Лен, привет! Вот, ты, конечно, умничка. Мы еще сделаем видео, смонтируем именно отдельно по гвоздям, друзья. Все, кто стоял у нас на гвоздях, мы сделаем прям такой вот хороший рельс. Да, это очень круто. К гвозди, конечно, ребят, это, это именно э, за границы ума, выводит вас за границы вашего ума, и вы понимаете, что границы, это, это настолько... Это настолько незначимый и мнимый мыльный пузырь, который вы моментально проходите. Это легко, это круто, это в такой благости, и вы просто огромные-огромные становитесь, просто вы становитесь всем за какие-то считанные минуты, за какие-то мгновения. И это круто, это классное состояние. Итак, хорошо, и так хорошо всем, всем могущим. Всем могущим, да, и всемогущество да. этого <смех> Да, выход за пределы ума, друзья, вам гарантирован. Да, заметки странника я тут быстренько отвечу. Здравствуйте, вы тут такой большой-большой вопрос задали про переходы на автономию. Я сейчас не успею вам это рассказать в одном эфире. У меня очень много видео есть и на этом канале, на Автополстар, и на моем канале более детально. И если вы хотите прям какие-то более интимные вопросы, то мы их обсуждаем очень много в закрытом клубе. Присоединяйтесь, там очень-очень много информации, которая, которая будет прям точечно рассказывать вам и раскрывать те моменты, которые вам нужны. А здесь мы даем как бы просто общую информацию, чтобы люди знали, где, что, куда идти, не закружая их какими-то нюансами, которые… Если им нужны, то они обязательно их могут найти в наших абсолютно бесплатных видео. Так, и Мария спрашивает, а сколько дней Михаил сухих сделал? Последний раз перед последними анализами он сделал 21 день сухих, абсолютно сухих дней. Да. Отчего опухают губы, обильное отделение, сухие дни, суббота, понедельник, среда? А пухают губы это у вас выходит в любом случае как бы если вы пишете понедельник суббота понедельник среда это максимум 36 дней насколько 36 часов насколько я понимаю 36 часов у вас еще не запускается процесс избавления от еды избавления от избавления от жидкости а все воспалительные процессы у нас, они базируются на жидкости. То есть не будет жидкости, не будет воспалительного процесса. То есть за этот день у вас это только начинает организм готовиться к очищению. И просто у вас он наружу, еще даже не, не совсем из организма, а просто к краешку пододвигает весь мусор. И поэтому уйдут аллергические реакции, окупание, какие-то сопли, насморк какие-то расстройства пищеварения, это все идет именно в первые часы, в первые дни. И если вы уже привыкли три раза, де... раза в неделю делать сухие дни, то я бы, наверное, вам рекомендовала все-таки не три раза в неделю по 36, а хотя бы один раз в неделю, но по 50 часов. И тогда у вас будет абсолютно другой эффект. Попробуйте. Да, попробуйте два-три дня подряд, друзья, сделайте это и тогда будет по-другому, подряд. Ну, у нас с вами уже прошло полчаса. Светочка, мы... я все-таки хотела бы немножечко разъяснить ребятам по поводу детокса с 14 февраля, чтобы не было страхов у тех, кто находится еще ну, далек, скажем, от пищевых пауз и так далее. Ребят, мы вас будем кормить. Я хочу вас обрадовать. Мы вас будем кормить, только это питание будет э, очень таким, скажем, насыщенным. Это будет все зеленое. Вот. Будем делать замасливание, вот, замасливание ваших всех органов и систем. Не переживайте, все будет прям, знаете, в таком, а, как сказать, а, в, в, в бережном а, состоянии с вами, и поэтому вы будете сыты, мы вас уверяем, у вас будет очень много энергии, мы будем с вами делать различные практики, как лимфодренаж, лимфодренаж такой гимнастику лимфатическую, энергетические практики, будут медитативные практики, холотропное дыхание. В общем, много будет таких активных практик, и это будет утром, конечно же, практики, такие активные в обед, и вечером уже более спокойные более такие, скажем, уже э, статичные действия. Естественно, будем много гулять, будем много общаться, э, вот, играть, у нас будут игры, танцевать будем, не только на гвоздях, <laughs> по-разному. Вот, поэтому будет очень интересно, и мы всегда за любой экспромт, если у кого-то будет какое-то предложение, конечно, конечно. Вот. Так что мы объявим, да, Света, когда 1 января, да, раз, разместим а, всю эту информацию, разместим 1. А, а, завтра, завтра уже, да, но наверное, вот завтра как перестим, только да? нам подтвердят, я думаю, что это ну, максимум, максимум до 4 числа. То Хорошо. есть, ребят, в любом случае, если у меня уже спрашивали, в любом случае уже можно бронировать места, Просто мы вам скажем, это будет Сочи, просто мы вам скажем, где это будет, просто может быть, возможно, изменится улица, да. и все. Вот, поэтому, да, уже кто хочет, можете бронировать, но это только пока через личку, потому что мы, море, море рядом, да, конечно, моречка да. у нас будет рядом. Море будет на первой линии, независимо от того, какой мы выберем вариант для вас вот и, и мы еще сделаем такое что первые первую неделю первые 10 дней будет у нас совершенно другая плата то есть она будет более как сказать гуманная потому что кто в первый первый встал того и там вот да кстати там песок друзья там даже не камни вот вы правы илья вот Поэтому и следите, следите за новостями, следите за информацией в сторис и будьте, будьте всегда с нами. Да, всех, всем огромное спасибо. Это был достаточно такой плодотворный и, наверное, очень-очень важный год в моей жизни, который мне дал очень много. но я завтра обязательно сделаю, ребят, не забывая, я завтра сделаю это все в одной фотографии. Все мы делаем в одной фотографии все, что с нами произошло значительного за этот год. Это будет шуточно, классная, клевая фотография. Выставляем, помечаем, помечаем нас, помечаете, кого вы хотите передать этот а, флешмоб дальше. Это будет, наверное, очень смешно, очень весело и очень круто. Вот. И а всех, конечно. Да. конечно же, благодарю. Благодарю Автополстар, благодарю... Ривочка, что мы с тобой познакомились в этом году. Благодарю всех ребят, кто такие огромные, теплые, и великолепные отзывы шлет. Благодарю всех, кто излечился и исцелился, потому что вы нас ведете. Не мы вас, вы нас ведете. А, и показываете, что все это возможно. Я вас благодарю за ваше здоровье, за, ваш, а, за вашу любовь, за то, что вы есть. Всем огромного спасибо, и следующий год для нас будет еще лучше. Да, благодарим за ваше доверие, друзья, потому что действительно до самой веры должно сначала быть, да, а вера потом уже просто она такая незыблемая, она уже не, ничем не ее не, как говорится, не сдвинуть. И вот без веры никуда не уйти, друзья. Поэтому, как сказал человек один. Если я увижу Бога, да, если я увижу, поверю, а Бог ответил, поверишь, увидишь. Так что, друзья, всем вам веры, вообще такой, знаете, большой веры, незыблемой веры, и мы вас верим. До новых встреч. Всех с наступающим Новым Годом.